Всем привет! Интересные факты про числа 17 и 18, а также про океан. Есть такие параметры, как средняя глубина океана мирового и средняя высота суши. Интересно, что средняя глубина океана составляет 3,6 с копейками там 7 километра, средняя высота суши 0, 70 с копейками или около 0,8 километра. То есть соотношение очень огромное. Очень большое соотношение. А получается, что суша выступает над океаном всего на около 18%. 17-18 где-то так. Еще интересный факт, что хотя Сухая поверхность земли составляет 29%, 29. но под пустынями, мерзлотой и территории, испорченной войной, вместе они отбирают часть, и фактически жилая часть или полезная чем-то для человечества составляет опять-таки около 20%. Вот такая интересная синхронизация и может быть, эти территории, что отняты войной, ну так ли уже, не действительно испорчены, может испорчены. Но все равно любопытно, почему вот так корреляция идет, приближается к этому же значению. Та же часть суши, которая не испорчена, она занята лесами, пастбищами. И 0,4 составляет площадь всех городов. Такие интересные цифры. Может, я как всегда притягиваю за уши, но создается впечатление, что кто-то где-то даже эти цифры исказил, чтобы ну, искусственно создал такие ситуации, чтобы сделать такую вот синхронизацию площадь суши, которая реально полезна людям наземным существам, и соотношение суши к океану в соотношении глубины, как будто поверхность суши кто-то синхронизировал под эти цифры, и разумеется, возникает вопрос, если, как нам говорят, океан, соленый океан был всегда, то почему на, на всех континентах, даже очень и очень отделенных живут существа, не только человек, но и другие животные, у которых нет жабер и которые не могут вообще не могут пить соленую воду если человек выпьет соленую воду он умрет а могла ли жизнь на земле на поверхности выйти из океана если он был раньше у нас не жабер не перепонок и нету даже существ у которых были бы остатки жабер или перепонок или способность быть в соленой воде долго или способность пить соленую воду то есть наземная жизнь если она когда-то сформировалась то вряд ли она вышла из вот этого океана то что я и подозреваю и вот эти города затопленные Эх, Италия уходит по, под воду по, по кусочку. Эти города показывают, что не было столько океана. И мы все пресноводные существа. Зайцы, лисы, волки, там, птицы. Все пресноводные существа на, на, на поверхности суши живут. Оторваны от нас континент Австралия, Сумчатые животные, они ведь тоже пресноводные. Они тоже пьют только пресную воду. И это касается всей жизни на всех континентах. Так действительно ли жизнь на Земле вышла из соленого океана? Действительно ли она в принципе вышла из океана? Потому что наземные существа не имеют даже рудиментов. Глядя на эти города, я же еще сопоставляю с клипами. Я потом буду показывать то, что уже нашла. Мое впечатление, что океан вообще недавно. Вот Насколько недавно? Это большой интересный вопрос. Может быть, это в пределах двух тысяч лет даже. Даже так. Это очень дерзкая цифра. Ну, Если уж есть версия плоской Земли, и таковой дозволено быть, как и другим смелым версиям, это нормально. Почему бы не высказать версию, что океан Появился вот этот соленый в таком объеме недавно. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.